Всем привет! Бесконечно можно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и как кто-то работает. Особенно если эта работа выполняется идеально. И сегодня в ролике ты увидишь рабочих, которые делают свою работу безупречно. Если вы случайно прожгли свой ковролин, то не спешите расстраиваться. Этот парень может бесследно устранить дефект. Этот парень точно знает как сделать идеально гладкую поверхность. При помощи такого приспособления можно значительно сэкономить свои деньги на брусчатке. Этот приятель научился с легкостью менять скатер, не убирая стеклянный разнос со стола. Кажется можно смотреть вечно на то как профессионалы моют окна. Ставь лайк, если тоже ждал, когда этот парень ошибется. Кажется у мощиков окон появился настоящий конкурент. Наверное точно так же работает конвейер по рассылке штрафов от государства, а вот как выглядит самый быстрый пит-стоп за всю историю Формулы 1. При помощи пескоструйного аппарата можно вернуть любой вещи свой первозданный вид. Этот ролик явно должен быть в топе по СМР, а при помощи такой машины сбивает образовавшуюся наледь на самолете за время полета, но также из-за особого масляного состава жидкости она позволяет предотвратить его обледенение в дальнейшем. Даже обычную раздачу мороженого можно превратить в отдельный вид искусства. Такой идеальной укладки кирпича я еще никогда не встречал. Вот что называется командной работой. Оказывается, всего лишь при помощи скотча можно устранить вмятину на современном автомобиле. Этот парень с легкостью может сделать любой дорожный знак, который вы пожелаете. Если вы задумывались как засыпают лекарственный порошок в капсулы, то это видео точно для вас. Для этого парня мойка посуды явно не составляет никакого труда. А это видео явно передаст вам его атмосферу. А вот как красят баскетбольную площадку. Для того, чтобы не использовать лестницу, профессиональные садовники используют специальные выдвижные ножницы. Наглядный пример того, что лень это двигатель прогресса.